А теперь поговорим об экспорте из программы Picat, в данном случае у нас Picat 2006, шестислойная печатная плата, ну и в процессе экспорта будут возникать некоторые нюансы, о которых я э, покажу в процессе. Файл экспорт, нам необходимо сконфигурировать каждый слой в свой файл, переходим в Setup Output Files. Значит выбирать слои в каком порядке их конфигурировать нет никакой разницы, я просто привык начинать с металлических слоев, поэтому так и начнем. Значит выбираем слой, слой топ, присваиваем расширение файлу к примеру gtl по Altium gerber top player, далее нам необходимо выбрать дополнительные элементы которые попадут в файл со сло... с верхним слоем печатной платы, понятно что это должны быть площадки, понятно что это должны быть площадки переходных отверстий, следующая опция по 2 holes, сразу скажу не нужно ее выбирать, что она делает, если мы установим галочку то в каждой площадке, в которой есть отверстие, будет сделана выборка в размер этого отверстия, то есть это необходимо для какого-то домашнего изготовления, чтобы было понятно каким диаметром сверлить то или иное, ту или иную площадку. No MT Hall. О чем здесь идет речь? Значит, если, мы, если в нашем проекте есть крепежные отверстия Mountain Hall, типа Mountain Hall, то при установке э, галочки э, в экспорт не будут попадать э, площадки э, на этих отверстиях. В общем это довольно полезная опция. Далее, если э, вы знаете, э, что в вашей библиотеке э, позиционные обозначения, типы компонента или величина были заданы э, в проводящих слоях, то можете выбирать и, соответственно, вам не, вы желаете на печатной плате, чтобы, скажем, позиционные обозначения были э, выполнены травлением, то выбирайте либо все опции, либо какую-то из них, но ну, в данном случае нам этого не нужно. Зеркалить, сразу скажем, никакие слои зеркалить не нужно, об этом позаботятся уже технологии на производстве. Titles, это специальные символы, <coughs> которые необходимы для выпуска конструкторской документации, для изготовления печатной платы они не нужны. Output drill symbol, эта опция также необходима для ручного сверления, если мы ее выберем, создастся так называемая карта сверления, которая будет помогать при ручном сверлении. Обязательно необходимо задать путь, куда будут экспортироваться файлы. По умолчанию, если этого не сделать, то файлы будут экспортироваться в ту же директорию, откуда открывался PCB-файл. Ну и необходимо выбрать посмотреть лог файл после окончания экспорта, добавляем. Аналогичным поступаем с остальными слоями. Ну, назовем IN1, ничего больше не меняем, IN2, IN3, 4. 5 и слой bottom GBL. Добавили. Мы закончили с проводящими слоями. Переходим к слоям маски. Топ маск. Гербер топ солдер маск. Важный параметр при экспорте слоев маски solder mask swell или припуск окна паяльной маски. Находится он Options Configure Manufacturing. В данном проекте он установлен 150 микрон, то есть это означает, что окно в паяльной маске будет шире всех контактных площадок на 300 микрон, если говорить о размере, что довольно много. Современное оборудование даже при ручном совмещении оператором глазами может обеспечить качественное совмещение при припуске 50 микрон. При использовании прямого экспонирования этот, этот параметр можно уменьшить до 25 микрон, однако не все производители могут его обеспечить, нулевого припуска в паяльной маске быть не может. В любом случае при совмещении возникают погрешности и окно в маске может наехать на площадку, уменьшив тем самым пятно контакта с ножкой компонента. Маска экспортируется в негативном виде, то есть если мы выбираем площадки, то это будет означать, что в этих местах будет отсутствовать покрытие маской. Значит, соответственно, если мы выбираем V, то э, переходные площадки, площадки переходных отверстий будут также открыты от маски. Далее все э, аналогично, как я рассказывал про проводящие слои, здесь уже не снимаем галку новым э, МТ-Холл no по причине того, что э, отверстия должны быть открыты от маски с тем, чтобы э, жидкая паяльная маска не затекала э, в отверстие, э, создавая впоследствии трудности при сборке. Аналогично поступаем с RevD Type Evalu, то есть если в компонентах, в библиотечном компоненте э, какая-то информация есть и она необходима э, на, на печатной плате в виде вскрытие в паяльной маске, то можете это делать. Не забывайте только о том, что маска имеет разрешение. Минимальное окошечко вскрытия порядка 150 микрон. Это просто необходимо учитывать с тем, чтобы получить более качественный рисунок. В нашем случае этого ничего нету. Все остальное мы пропускаем, добавляем верхнюю паяльную маску нижняя паяльная маска, все аналогично, переходим к маркировке top silk gerber top overlay, значит здесь нам уже площадки не нужны, переходные не нужны, ничего этого не нужно, а здесь мы выбираем, значит если мы оставим в таком виде, то в экспорт попадут только нарисованные линии в соответствующем слое и текст, который был задан непосредственно командой добавить текст. Понятно, что скорее всего нам нужно либо позиционное обозначение, тип компонента, его величина, ну или как, или, как правило только refdesk, ну это уже зависит от того, что вы желаете видеть на печатной плате больше ничего не трогаем, добавляем. Аналогично поступаем с нижним слоем маркировки, добавляем. И осталось нам только контур печатной платы, подадим его тип GM. В контуре понятно, что попадут только линии контура, именно линии контура и необходимо контур задавать линиями, никак не иногда задают катаутом, то есть некая область, внутри которой разводит печатную плату. Это область, это не физическая вещь и в экспорт ничего не попадет. Закрываем. Теперь нам необходимо задать апертуры. Апертуры это набор инструментов, которыми будет отрисована топология печатной платы. Ну, по умолчанию она создается автоматически э и я оставлю в таком виде как есть с тем чтобы показать не небольшой нюанс. Значит, э здесь повторяется еще раз по две holes, то есть выборка в площадках и переходных отверстий, не нужно этого делать. Э значит, э ну, Clear. это понятно, что каждый раз будет создаваться при входе в это окно будет создаваться автоматически апертурный лист новый. Значит Draw Rotated и Offset Pad, то есть если в проекте есть развернутые компоненты или компоненты сложно нарисованные, то они будут, то в экспорте они будут изображены штрихованными полигонами, Дро полигон, под, вес. ну ни к чему нам, это не, не выбираем, значит гербер формат, единицы измерения в котором будут будет экспортирован файл, ну большой разницы нет в чем вы экспортируете, но если вы знаете о том, что преимущественно в проекте применялась Значит, элементы с дюймовым шагом, выбираем дюймы, дальше э, формат, что означают эти цифры. Первая цифра это количество знаков, то есть э, в координате каждого элемента э, количество знаков до запятой и количество знаков после запятой. Выбираем максимальное, хуже от этого не будет. Э, далее э, вот эти две опции выбирать не нужно, это ну, команды начало рисования, окончания рисования, в общем в экспорте этого уже не нужно. Единственное, что выбираем значит, тип гербер формат 274x или расширенный гербер. Что это означает? Значит апертурный лист будет содержаться в шапке каждого из файлов, если мы этого не сделаем, то создастся общий апертурный лист отдельный файл, общий апертурный лист для каждого файла Гербер также большой разницы нет, важно понимать, что если вы этого не сделали, то не забыть прислать этот файл, то есть будет просто дополнительный файл, в этом случае лишних файлов не будет. Picat предлагает заархивировать, если есть желание, можно это выбрать. Немножко вернусь, я вспомнил о том, что в конфигурации забыл об одном моменте, а, а именно вот об этих полях offset. Для чего это необходимо? Если вы, начав проектировать, позабыли о том, что вы находитесь там не ну, в данном случае левый нижний угол платы лежит в координатах даже так абсолютные, включим то есть в координатах ну довольно близких к нулю но ну, бывает так что э, начав проектирование мы выясняем что мы находимся в каких-то э, очень оп, в очень далеких э, от нуля координатах ну предположим вот где-то там вот в таких или даже больше и при экспорте Пикат выдаст ошибку о том, что элементы расположены в очень больших координатах. Для чего это нужно не очень понятно, ну сразу оговорюсь, если мы говорим о программе сверления, то это некая, некая физическая величина, так как у любого сверлильного станка есть э, поле сверления и оно э, ну, довольно небольшое, то есть порядка 600-800 э, миллиметров, то есть понятно, что если координата отверстия выходит вот за эти координаты, то это будет проблема, хотя на самом деле э, ни одна программа сверление и ни один файл, гербер файл напрямую никто после Пикада не, не передает в оборудование, происходит дополнительные обработка, но тем не менее Пикад за этим пытается следить, и когда возникает такая ошибка, необходимо задать коррекцию координат, то есть задать сюда отрицательные значения, насколько виртуально сместить плату ближе к нулю. Экспортируем гербер файлы. Значит, смотрим и видим, что в, в нижнем слое у нас ошибка. PCB-полигон возможно не попал в файл э экспорта. Смотрим. Вот он наш полигончик. То есть он имеет вот такой вот тоненькое, тоненькое острие. Соответственно, если еще раз посмотреть нашу апертуру. Наши апертуры мы видим, что для полигонов применяется апертура номер 10 и размерность у нее 0,254. То есть понятно, что прорисовать такой тоненький элемент невозможно этой апертурой, о чем Пикат нам и сообщил. Что мы делаем? Мы снимаем ассоциацию и создаем новую апертуру вот нам предлагается уже 204-я апертура, Следующая. пробуем уменьшить размер апертуры в 4 раза и выбираем ее. Значит, теперь полигоны у нас будут рисоваться 204-й апертурой размерностью 0,51 мм. Пробуем еще раз экспортировать. Ну, Мы будем перезаписывать все файлы, ничего страшного, все в этот раз у нас все получилось, то есть этот элемент успешно был отрисован. Если и такое уменьшение в четыре раза не помогло, можно попробовать опуститься там до одного микрона, но надо не забывать о том, что если на топологии есть еще элементы, отрисованные командой Place Polygon, то они также будут рисоваться этой тоненькой апертурой. То есть объем файла будет очень здорово возрастать. и Если это в каждом слое, в общем, тут надо знать меру. Приступаем к экспорту программы сверления. Файл экспорт NC Drill. Ну, первый что нам необходимо сконфигурировать. Пикат нам предоставляет возможность в двух вариантах экспортировать, либо одним файлом, либо отдельно металлизированное отверстие, отдельно не металлизированные отверстия. Большой разницы здесь нет, как вы поступите. Экспортируем одной программы сверления, Значит, мы экспортируем сквозную программу сверления, то есть выбираем все слои, можно через select all, можно через shift выбрать все слои, создаем, на этом можно остановиться, но только в том случае, если вы знаете, что вы не применяли сквозных переходных отверстий, а в данном проекте они есть. Option-via style, значит у нас есть два типа переходных топ и bot дополнительно помимо дефолтных, значит топ у нас сверху до первого за ним внутреннего, как это выбирается через Ctrl. И у нас есть второй тип несквозных переходных отверстий ботом, То есть с ботом на первый за ним внутренний. Это необходимо отметить в программе сверления. То есть мы выбираем топ. через Ctrl или через shift GND создаем еще одну программу сверления и также необходимо поступить с вторым типом переходных отверстий ботом и следующий за ним внутренний далее аналогично как я и говорил про гербера необходимо задать папку для экспорта ну и как мы видели полезно смотреть лог-файл после окончания процедуры экспорта. Таблица инструментов значит это таблица соответствия отверстий в проекте, соответствия диаметру сверл. Оговорюсь сразу, сразу в 99 случаях производитель Воспринимает э, диаметры, которые указаны в программе сверления, как конечный диаметр отверстия, для получения которого необходимо выбрать э, тот или иной диаметр инструмента ну, в зависимости от применяемых технологий поэтому нет никакой необходимости выяснять какой будет применен инструмент для, скажем, получения 0.2 переходного отверстия и прописывать его как бы в правильном виде, поэтому самое простое нажимаем авто, создаем просто один в один диаметр отверстия, диаметр инструмента. Технологи на производстве уже выберут правильный диаметр инструмента для того, чтобы получить необходимый диаметр отверстия формат экспорта, ну, по аналогии с герберами, значит, выбираем дюймы или миллиметры, ну, скажем, выберем миллиметры, также здесь значит, по аналогии с герберами, то есть количество знаков в координатах до запятой, после запятой, эти форматы от ASCII EVEN в настоящее время не используется. Выбираем значит э, подавление незначащих нулей, ну так как э, формату Exelon уже очень много лет, э, когда-то это было очень важным, экономить каждое знакоместо, то есть что, что это за опция, это э, удаление отбрасывание, вернее, незначащих нулей слева или, или справа от запятой, то есть в целой части или <coughs> в дробной части нет никакой необходимости, можно выбирать, но тогда все нули будут на месте, можно выбрать любой из этих, в общем, большого большого выигрыша, в, ну, то есть размер файла будет чуть меньше, вот и все, тут все по аналогии экспортируем программы сверления. Вот мы получили три программы сверления, сквозную и несквозные переходы. Ошибок нет, никаких предупреждений нет. Мы закончили с экспортом. В соответствующей папке мы получили набор герберфайлов и программ сверления. Именно его и необходимо отправить производителям.